Илья Алябушев, Научно-исследовательский университет Высшей школы экономики. Ваш подход к снаряду. Благодарю, коллеги. В первую очередь спасибо, что подключились в онлайн. А куда, кстати, подключились? У нас пять камер. Ваша, я... Ваше Возь вот возиться, это с огоньком. Да? А? А? А, мне нужно еще, да. Жестику спасибо да? Большое. Сейчас был тест на внимательность, они все с огоньком. Но тем не менее, ваше вот это. И тем, кто в записи смотрит, тоже спасибо, потому что благодаря вам вообще эта ситуация стала возможной. Это так здорово, так забавно. Вот мы взяли в реальном мире, объединились, сели в такси, собрались в одном пространстве. Я сам присутствую на конференции и получаю огромное удовольствие. Очень классно было посмотреть, как в мире работает экран. Очень здорово было послушать про таймпэд, про Skill Factory. Здорово. У меня всего 10 минут, я представляю высшую школу экономики. Таймер запущен. И получается, это высокая ответственность. Я не должен его превышать, поэтому. Я 20 слайдов, коллеги, подготовил. Это очень интересные инструменты, как перейти в онлайн. Я не успею вам о них рассказать. Поэтому задавайте вопросы, и Федор даст мне управление дополнительные 5 минут в конце, чтобы я немножко хотя бы осветил. И последний слайд будет с QR-кодом. Вы сможете их скачать. Фантастический манипулятор. Да. Поехали. Меня зовут Илья Алябушев, и все мы говорим battle, онлайн, офлайн. И да, battle, конечно же, есть. Я хотел бы рассказать вам несколько историй про то, что есть другой подход, другая плоскость, где мы вообще не думаем про этот баттл, где совсем другие вопросы возникают, и, быть может, это вас вдохновит менять и свои процессы. Поехали. Первая история. Эта история, я пришел в студенческое кафе, взял круассант с малиной, там был такой челлендж, нужно было определить, кто лучше с малиной или с миндальным кремом. И позади меня сидели два преподавателя, я не видел их лиц, они рассуждали, как меня достало это вот дистанционное обучение, они более крепко слово применили, но еще, допустим, это преподаватели, как мне достало это дистанционное обучение, я не могу понять, как управлять этими студентами, я говорю, там, например, Татьяна, я хотел бы вас сегодня послушать, скажите, пожалуйста, ваше мнение, а Татьяна, а... а, а значит, пропадает связь, и Татьяна ничего не может рассказать, и э, это вызывает большой стресс для коллег. И я слушал и не понимал, а в чем, собственно, проблема. Я уже много лет преподаю в онлайне, потому что вузы, в которых я преподаю для студентов, они в разных городах находятся, так получилось, что мне это нужно было организовать. И я не понимал, в чем проблема, и в чем боль вот этих моих коллег за спиной, и как ее решить, я стал анализировать, а что мы сейчас уже используем для того, чтобы в онлайне легко преподавать, и вспомнил ТРИС, э, помните, да, вот самое главное правило, самая лучшая система, это система, которая не существует вообще, но функцию ее выполняется. И тогда вот, пожалуй, у меня родилось это зерно для того, чтобы донести до всех, каким простым способом можно перейти в онлайн бесшовно, отказаться от старого принципа вовсе, отказаться от необходимости контроля и сделать так, чтобы сами ваши участники обучения, они сами стремились э, вовлечься, сами стремились стать частью этого процесса, сами стремились внести свой вклад и на выходе получить результат для себя. То есть как бы мы не снабжались э, искусственным интеллектом прокторинг системы контроля над тем насколько вы не списываете все равно наши коллеги из китая ухитраются так списывать что э, тест на э, повтор показывает что они точно использовали уже существующие данные во время своего экзамена но прокторинг их не ловит то есть их технологии позволяют прокторинг обойти. Нужно отказаться в принципе от самой идеологии этого контроля, от идеологии вовлечения, от идеологии, когда мы спрашиваем, ты расскажи, насколько ты сегодня подготовился к экзамену. У меня есть дальше 20 слайдов, которые рассказывают, как это сделать, я не успею их показать. Несколько примеров. Мы начинаем нашу встречу в Zoom, открываем Google Doc, и все участники разбиты на команды, они придумывают забавные названия этих команд, если мы говорим про студентов, про про взрослых директоров «Газпром нефти, мы тоже э, разбиваем на забавные команды. И эти команды имеют конкретно челнично на весь наш курс. Они должны показать свой новый продукт, создать его за время нашего курса. И у них есть окно времени, всего час нашей встречи, за которое они могут получить обратную связь на свою созданную террацию. Они сами стремятся. То есть у них нет цели дождаться, когда их вызовут доски и спросят, насколько ты подготовился к сегодняшнему занятию. Нет, они стремятся воспользоваться этим окном времени, чтобы показать, что у них есть прогресс, чтобы получить обратную связь от своих коллег, чтобы показать, что они понимают, куда двигаться дальше, или спросить, как бы скорректировать их приоритеты. То есть мы отказываемся, в принципе, от идеи контроля. Есть Google Doc, есть команды. Команды сами себе ставят плюсики либо в мир, либо в Google Doc, когда проверяют активность, эти плюсики учитываются потом в итоговой работе. И если говорить о главных принципах, которые мы используем в онлайн-обучении, это перестройка, перестройка подхода, так чтобы люди сами стремились свой вклад внести в итоговый результат. Это визуализация пространства, в котором все сейчас находятся. И это стимулирование людей ритмом, вопросами фасилитационными прямо здесь и сейчас этот вклад внести. А как это работает на практике? Мы не начинаем ни одно обучение, ни одну программу, пока участники вместе друг с другом в командах не договорятся, зачем им это на самом деле нужно и что они хотят на выходе получить. И мы помогаем им, в, конечно, в сессионных залах Zoom это вместе определить. Мы помогаем им нашими классическими ответами. Мы говорим, что в рамках этого курса вы сможете компанию передвинуть из этой стадии вот в эту стадию. Если вы студенты, то в рамках нашего курса вы сможете дороже себя продавать. И студенты начинают думать, где я Здесь, где я смогу себя дороже продавать, как это выглядит? Они-то пишут в своем Google Доке, показывают участникам своей команде, а потом, когда идет обучение, они прямо здесь и сейчас видят, где курсоры других участников. Очень классно это было показано на примере икры. И каждый находится в контексте. И я говорю, говорю коллеги, что не будет офлайн-обучения больше, но менее эффективно. По одной простой причине, потому что в офлайн обучении у вас слишком много отвлекающих факторов, э, в, в офлайн работе тоже. Когда вы работаете вместе в онлайне, вы смотрите на свою доску мира, вы понимаете, где сейчас контекст, о чем сейчас люди говорят. Если обучение ваше построено на принципе «а давайте сейчас классифицируем методы управления проектами», все, вы потеряли свою аудиторию, если вы говорите «у вас есть пять минут для того, чтобы определить следующий шаг на вашу итерацию, который позволит ваш проект из-за стагнации передвинуть в прогрессивное положение, поехали». И, конечно, коллеги, используйте 5 минут для того, чтобы максимально эффективно их превратить в следующие шаги. Важно поменять ваш подход, важно показать коллегам, почему им нужно это образование, это обучение, к чему оно приведет и в жизни, и их компанию в бизнесе. Важно показать простое пространство визуализации, где участники все вместе понимают, что сейчас вместе они создают на доске мира или в Google Доке. У меня дальше будут примеры, и когда вы QR-код просканируете, вы сможете посмотреть их в слайдах. История вторая, она про взрослых товарищей. Март. Март этого года. Забавный март этого года, когда Высшая школа экономики вместе с Яндекс и Газпром нефти и коллегами из Милана стартует инновационную, интересную, яркую программу по трансформации мышления в новой цифровой среде. Бизнес мышления в цифровой действительности. Это программа, в которой участвуют эксперты федерального мирового уровня, которые делятся текущим актуальным опытом. Локдаун, Яндексам запрещено выходить из офиса, Газпром Газпромнефть запрещено собираться больше пятерым. Итальянцы перестают отвечать на наши письма полностью, а у нас проданные билеты. У нас проданы билеты, нужно участников обучать. И что мы делаем? Мы возвращаем деньги за билет. Значит, мы деньги возвращаем и приходим, приходим к необходимости сделать свой главный выбор. Все, мы останавливаем всякую работу, у меня 3,5 минуты осталось, либо мы принимаем этот вызов и ищем способ, как трансформировать свое сознание в цифровую действительность прямо здесь и сейчас. И мы создали программу нового уровня, Эта тема на 2 часа обсуждения, очень интересная, вы потом QR-код сможете посмотреть на презентацию о ней. Мы создали такую программу, когда 32 директора из «Газпромнефти» объединились с командой и настолько погрузились в нашу совместную работу в онлайн, что они прогуливали свои финансовые комитеты на 2021 год. Ну, не то, чтобы прям вообще прогуливали, отправляли туда своих коллег, заместителей. То есть настолько им было интересно погрузиться э, в наши в наши совместные приключения, в совместные испытания. Дальше будет несколько примеров, как это сделано. И, конечно, да, единое визуальное пространство. Все понимают, где они сегодня в рамках всей программы, где они сейчас в рамках конкретной встречи. Мы сделали асинхронные базы знаний, куда можно погружаться в любой момент с телефона. Мы делали синхронные встречи, очень интересные блиц, круглые столы, когда Андрей Сибранд приходит, это директор по стратегическому маркетингу в Яндекс, и у него на каждую команду 15 минут. И за 15 минут те вопросы, которые вы готовили за недельную итерацию вместе с командой, вы должны раскрыть вместе с Андреем Сибрантом, потому что через 15 минут он в сессионном зале Zoom переключится на следующего участника. Это такое невероятное приключение, после которого спотивали наши эксперты, говорили, слушайте, этот челлендж мы раньше не принимали. И это невозможно сделать в офлайне. Вы потратите на транзакции по перемещению гораздо больше времени. Дальше, надеюсь, успею еще несколько примеров показать, но у меня остается 2 минуты. Поехали. Почему я могу об этом говорить, я вам не расскажу. Прочитайте мой резюме. Там написано, главный принцип про ТРИС, я вам уже говорил, да, что не должно быть системы контроля. Система должна быть только построена в сторону вашего клиента, чтобы клиенту было интересно построить. Ну да, конечно, да, доски Трелла, конбан доски вашего прогресса по э, всему процессу обучения, э, спринтовые доски, где команды выбирают себе задачи на недельную итерацию, потом показывают результаты. Мы проводим брифинги со студентами и с руководителями, где каждое утро... Участники фокусируются на том, что они сделают в рамках программы. Есть здесь конкретные слайды, которые являются результатом нашего методологического исследования, что вот внимание и контроль мы больше всего теряем, и дальше вот в этих слайдах написано, какие плюсы, какие минусы. А после этого есть супер слайд того, что мы на самом деле изобрели, гибридную программу обучения. Вы все это посмотрите, когда будете смотреть по QR-коду скачанные слайды. И самое интересное, наверное, будет вот этот слайд, это 20 инструментов, которые мы изобрели в процессе. Это инструменты, скорее, методологические приемы. Мне интересно будет их с вами обсудить, ну, наверное, уже там в Фейсбуке или где-то еще. Мы разберем по порядку. У меня на это осталось 48 секунд, поэтому вы понимаете, да, что это будет только Блиц. На что я хотел бы? Я хотел бы вам пару картинок показать. Да, вот картинка, которая, мне кажется, самая важная. Люди погружены в свой контекст. Руководители погружены в свой контекст, студенты погружены в свой контекст. Мы включаем координаторов, это люди, которые помогают создавать новый ритм, ритм, побеждающий рутину. Координаторы в WhatsApp-чатах, помогающие фокусировать на конкретных встречах участников, помогают вспомнить следующие шаги на сегодня, берут обратную связь. Без этих людей не получилось бы, и эти люди подкреплены специальной системой. У нас есть чек-листы, метрики и скрипты на каждый день для координатора. И координатор понимает, что нужно спросить сегодня в чате, для того, чтобы сфокусировать своих участников, команды на конкретном результате. Посмотрите потом на картинку это забавно общее пространство где здесь и сейчас команды фокусируются на созданном результате в процессе обучения это мира доски или google доски ну извините таймер пропищал прямо сейчас поэтому коллеги я надеюсь что вы успели задать вопросы чтобы федор мог мне адресовать внимание вновь а я просто долистаю до конца чтобы продать вам необходимость скачать qr-коды вот так вот участники фоткают себя когда это директора «Газпромнефти», когда встречаются на дополнительных встречах, чтобы прийти к новому результату. Специальная система геймификации позволяет соревновательный интерес добавить, есть система расчета баллов. А вот так вот участники прямо здесь и сейчас поняли, кто первое место, кто последнее занял, потому что спикеры ставили оценки в реальном времени, никакой подтасовки. А вот так вот люди в мире рисовали свой э, customer journey map э, по продукту за пределами нашей программы. А вот так вот Андрей Сибранд э, смотрит на всех из питерского офиса, вышки. Э, вот. Слайд, который нужно вам сейчас фотографировать. Это пример программы, которая построена на этих принципах. У вас три секунды. Раз, два, три. Следующий слайд. Это текущая презентация. У вас тоже три секунды, коллеги. Это Раз, Это круче, два, ручу. три. И, собственно, на этом наша презентация заканчивается. Это мое имя, чтобы вы наслежили меня в Фейсбуке. Если вы домотаете ленту до марта, там будет 10 приемов работы команд, которые всю жизнь в офлайне работали, как перейти в онлайн и не развести с женой. Вот Я рекомендую, это прикольная штука, мы 10 лет ее как-то ну, вот, уже эволюционировали, потому что мы давно в онлайне. Мне интересно будет вашу обратную связь, коллеги, получить. Да, я вспомню, в какую камеру я должен смотреть. Спасибо. Вы раскачали, значит, чат, потому что здесь прилетели вопросы. Что-то, я думаю, мы не успеем, уйдет там в индивидуальное обсуждение, потому что, как вы могли обратить внимание, Илья, опять же, неоднократно намекал на то, что у него есть страница в Фейсбуке. Важное достижение для 2020 года. И вы говорили про то, что офлайн обучения больше не будет, а как же такие прикладные вещи, как производство, как им учиться онлайн? вот Варвара рассказывала там про языковые курсы на Таймпеде, мы сейчас вещаем на Фонтанке, Андрей Дмитриевич Константинов, сооснователь Фонтанки, считает, у него принципиальная позиция, что там арабскому языку невозможно научиться в онлайн режиме, потому что вопрос интонирования, вопрос постановки языка, языка как органа, а не как инструмента, это все-таки история про традиционные процессы есть, есть ответ субъективный. Конечно, я провоцирую, когда говорю, что офлайн обучения больше не будет. Я бы мог сейчас, например, сказать, что коллеги, AR, VR, дополненная реальность, и вам не нужно будет обучение производству э, в офлайне больше. Я не верю, что это случится завтра, хотя мои коллеги говорят, что это уже случилось вчера. Токарный станок-то как? Он вот вот, в VR? Вот мои коллеги утверждают, что токарный станок в VR он лучше, чем в реале. Я не верю в это. Значит, Потому что не пальцы не ходить. отрежет фреза. Они говорят, что это очень хорошо работает, но мой ответ в другом, коллеги. Я считаю, что ответ импульсное обучение. То есть вам с токарным станком необходимо не так много касаний для того, чтобы добиться результата. Да, есть профессии, конечно, где от токарного станка зависит судьба ваших пальцев, вы этих импульсов больше должны сделать. Но сегодня мы работаем в среде, когда человек выполняет работу, с высокой неопределенностью. С высокой неопределенностью, когда непонятно, каким образом... То есть сегодня вы смотрели, чему учит э, Skill Factory, чему учит TimePad, когда приглашает, чему учит икра. Это профессии не про то, как вы должны внимательно держать свои пальцы. Да, такие э, работы нужно будет скорее все-таки не в дополненной реальности проводить, а все-таки на реальном станке. Но большая часть обучения сегодня связана с тем, что не может сделать тот самый робот... Э, что нужно делать в высокой неопределенности? Мне нужно подключать подкорку головного мозга, свою интуицию и создавать продукты, которых раньше не было. И для того, чтобы это делать, токарный станок чаще всего не нужен, потому что там уже есть робот, который свои пальцы бережет гораздо лучше, чем человек. Но в смежных сферах, где необходимо будет и на фортепиано, и композитором быть одновременно, там, скорее всего, будут эти секционные погружения. То есть вы раскачиваете свою нейросеть внутреннюю, вы раскачиваете свои коммуникационные способности и тренируете свое визионерство, и маленькими импульсами подключайтесь к станку для того, чтобы сфокусировать ваш навык. Посмотрите, как сейчас работают э, программы обучения игры на фортепиано. Они говорят, даже если у вас нет фортепиано сейчас под рукой, вы в офисе находитесь, вот вам, пожалуйста, клавиши на экране планшета, немножко на них понажимайте, для того, чтобы навык сохранить, а к станку вернетесь вечером, когда вернетесь домой. То есть это уже пример. Импульсное подключение к станку, но большая часть обучения будет связана как раз с формированием этих навыков, которые с высокой неопределенностью связаны, и станка как такового сейчас не касаются. Хотя остаются хирурги. Последнее, что вы сказали? Хирурги остаются. Хирурги остаются. Да, я как раз подумал про то, что, в принципе, трудовик, наверное, последнему идет на дистанционное обучение. Хотя мы снимали весной, как дети отжимаются и прыгают для того, чтобы преподаватели физкультуры отправить, значит, сделанное домашнее задание, норматив по прыжкам на скакалке с таймером и так далее. Новая-новая реальность. Слушайте, здесь есть еще вопросы. Я думаю, что мы вернемся к ним в финальном нашем обсуждении. Заметка на полях. Какие витамины вы Принимаете. Просто едете вы на пятой космической: Б. Б. Д. С. Цинк. Калий. И, секретный, и секретный ингредиент. Об этом только в комментариях. Супер, прекрасно. Вот магистр продаж действительно маркетинг вышки поставлен на фантастически высокий уровень. И не только он. Спасибо большое, Илья.